Какие-то изменения в балансе, я их не понимаю. Я сбил! Ха-ха! Значение, у которых прям перебор уже. Ну, типа, не проканает там никак. Ой, обой хуйкинул, найс. Я тебе там покажу, помню, а это. Хороший Ну, вот будто дебилы выглядим. Честно. Оо! Бил. Волшебник. Меня увезли. А чувак спрыгнул с маста чисто, как ты. О, у них там маг, слушай. Он стену под мостом поставил, нифига гений. Кажется, он сам этого не ожидал. Полезно, полезно. Нет, Мак, не злись на меня, я пошутил, не надо. нет. Не Чайка, 4 секунды. А, ну я смотрю, у тебя там все норм вообще. Ушл! Ушел Ты мне! Нифига я сейчас финк видел! Мак шифтанулся с воздуха. Нееет! А, я сбил! Капец, у меня уже 5 зрителей надо. Себе. Ну это редкость, потому что, да, что ты никогда не стримишь Ну Корот... не, мы с меня там всякие столки нашли Я даже знаю кто Я завтра к в школу, я им завтра занятий в школу и им дам а ты усерн стрим Учтена М-м-м-дааа Меня кстати спасла от этого Фига его, слушай, я возьму флаг. Много раньше, Смотри, обоих поймал. Ого, короче, ты вас ведешь, сейчас, ну, держать его раз, все. Нет. Я умер. Боже, 7 я так, хорошо, чел, отодвину, так вовремя. Нет. Не надо. Все отлично. Да вы чё, демонюги? Ну-ка, до свидания, нафиг. Бери. Я Бери, бери. У него талант. Отвечаю, промазать молнией. Да. Ой. нет. Ой, я сбил. А дальше что? А дальше вот это. Здорово. не Ну почти. Не еще. Ну почти. Не, ну почти. Там чуть-чуть а -а -а. тайминга не хватило. Слушай, а почему ты такой слабый? Я Ты обычно тащишь а я сосу. Теперь мы даем делаем это еще. Вы поменяли короля как Что-то со стрима вывести оверлай Можно даже донаты поверх игры своей Понял, прям выводить Но она максимально ограничена, Еще эксплиты имеет фиговые алгоритмы Поэтому тем пользоваться невозможно Но идея интересная А, еще прога платная Ну, это самое главное Сорт Пищи Нормально пойдет Смотри А, я, короче, беду захватываю. Ооо, нет, неждан. Ещё, ещё. Ооо. Ещё давай. Класс. Ещё давай. Я сейчас умру. О, О, бой. Я умер. Ну, мы как-то дебилы выглядим, Честно. А как разбанить? Не помню. Может, он бан, знаешь? внезапно. Да! Не знаю, может, мне звук отключить в игре. Может, мне Нет. Не, а вдруг это, короче, демоны в Z-Clone это у нас система не 11 Я понял, что вообще звук включил в игре, может помочь, кстати, это будет очень с синдром. Что это такое предпочтение? Тут можно предпочтительно карты выбирать. Ничего себе. Ничего эволюционируют. Оно развивается. Может быть, когда-нибудь будет, как в БНС, знаешь, типа, Сины не нравятся, оп, убрал из списка. Ну, может когда-нибудь один на один подвезут. А может мне губу закаточную машинку раньше подарят, наверное. Все, курт без мата. Так, ну ч ⁇ предпочтения какие? Надо поставить... Десматч. Десматч. Десматч. А. Десматч. Все. Все. Запросить миссию. А я фиг знает. Ну, лишь не будет, если ты поставишь, конечно. А я Тор запустил случайно. Нет. Тор через VPN. Ааа, нет. Закройся. Все. Это просто двойное брейк. Двойная скрытность. Да он у меня висит на панельке, ну, рядом с пуском. Я кликаю по нему обычно. И такой, нет. Потому что он грузится нормально так. Ну, типа, да. Все свои сетки там подрубает, откуда-то там достает. Ага, К классное предпочтение работает. Вижу прям десматч, <laughs> прям сразу сходу, прям десматч. Лаги ваши хана. Ничего не изменилось, в общем, я вижу так... Ну, типа, нет, я просто, вот пора с какой-то Ага, классно, да? Ладно. Не, давай, короче, пока вы Я вообще, я полный, я полностью бесполезен. Ну, уже я чел убил. сегодня. Убил. Убил. Волшебник. Кстати, игра... Убил. Умнее стало как Я тоже так думал, пока он не зашел в ранкинг. Я звук отключил и походу сработал. <смех> <смех> ну конечно, да, дело в звуке. <смех> я тебе отвечаю, у меня нет никаких, у меня просто играла локальт, потому что у ну, что-то не тянет, короче. Только одна тысяча. Потом ч... еще на три... Ну, договори. Договори, ладно. Договори. Ты О. уже договори, е-мое. Ну ты же начал. Ты начал, я... Слушай, речь уже вывожу. Давай, договаривай уже. Мы так не будем, пацан, три сейчас перетирать, будет говорить твою речь. Так что давай уже, говори. Сейчас это, может быть, еще Прикол, да, будет вообще. Они ко мне пришли, черти, отсюда. Оп, обратно поменялись, нормально. Варфрейм, Привет! Это как, там да, нормально? Давай, давай, давай! Я попытаюсь сейчас, конечно. Ничего не обещаю. Я держу. А, не прибежи, ну все, держи там, держи, не уходи с точки, все будет. Я держу до конца. Держи. Это... Они вдвоем тут, они, это. Они типа решили тебя типа, не... убить, а потом меня спрятал. Не, не, не, не, не, это меня все не проканает. Я не буду. Как? Как? Мне даже дали Battle Fight so good. Прикол Нажимаешь на пробать его И там снизу будет предпочтение Ага Угу, угу. Короче, this match. Блин, сенсу мышки бы добавили, ребят Реально Все смеяться-то позоришь в смысле? Нет, но ну это здорово, но это совершенно другая история 9 миллиардов DPI Я когда в Куртспел захожу со своим обычным DPI С которым я везде играю, даже в Soul Worker, У меня в Куртспеле просто вот так вот камера Как будто она, ну я не знаю, просто накурилась спидами какими-то. Привычка частично. Просто, ну, есть такие значения, у которых прям перебор уже. Ну, типа, не проканает там никак. Ой, обоих выкинул. Найс. Я тебе покажу, помнишь? Нормально, пойдет. Слушай, обоих выкинул, а ты обоих зацапал на крутилку и найс вообще, да? Пойдет не матерись да да не матерись главное не материться мы живем спокойно неет я случился сираю вау вот от чего утону короче, здесь и боль там у что? я ничего не понял, но я это вытащил смотри, и обоих продавошел Просто что это такое Сейчас, сейчас, сейчас все будет Бери флаг А, ладно, я беру флаг, давай Хорош Просто ультую 200 IQ Мне больно Господи, мне так больно не-не-не-нет! -не. Нет! Комета! Чайка дев и флаг, я понял. Давай. Ой, ну ты понял, бей в смысле. О, Какие-то изменения в балансе, я их не понимаю. Я сбил! Ха-ха! попал Бери флаг, бери флаг Ага Пришло Ну ты вообще держишь, какой ты же ты зверь Да ладно А это... А да? Это мне чувак в телеграме написал Че пишет? Сопер А стоп, я ничего закрыл чат в этом бэйсе. Бэйсе же нет чата в дефолте. Есть. Что? Там есть чат? Как это? Никогда же не было. А это скорее новая версия у него, скорее всего. Прикол. <laughs> ну ладно. как Я забыл, Я не знаю, вообще никогда не знал, что там есть чат. Мне бы конфтали. Забанил, перебанился. Хотите <пишут> раз разбан, напишите мне ли в личку. <пишут> <пишут> <Да>. <пишут> Поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик, иначе интернет будет по талонам.